Всем привет, меня зовут Алексей и сегодня к нам на обзор попал вот такой вот светильник долгожданный, модель AL-171. В комплекте данного светильника есть вот такой вот пенопласт, который защитит светильник от повреждений, инструкция по эксплуатации, перчатка для бережной установки светильника, шестигранный ключ для изменения положения и монтажный комплект. Данный светильник прост, монтаже он имеет э, заднюю откручивающуюся площадку которая крепится на два самореза э, внутри уже есть клемная колодка куда подключаются провода питания вот, э, в его составе есть импульсный драйвер э, небольшая часть светящей поверхности э, создающая именно акцентную подсветку вот, сам корпус из э, Металла, что улучшает теплоотвод светодиодного модуля. Основными преимуществами импульсного драйвера является то, что он позволяет светильнику работать в широком диапазоне питающего напряжения, без изменения светового потока и мощности. Сейчас мы это продемонстрируем. Мы с помощью линейного трансформатора меняем питающее напряжение светильника. Сейчас мы уже опустились ниже 150 вольт и как мы видим ни световой поток ни мощность светильника не меняется на основании данного светильника расположены вот такие шестигранные винты три штуки равно удалены друг от друга по всей окружности при выборе необходимого положения светильника винты заворачиваются и фиксируют светильник в выбранном положении